Всем привет, сейчас на Hyundai Accent 1.4, автомат, 12 год, будем менять масло в двигателе. В двигатель входит 3,3 литра масла, масло заливать будем фирмы Shell 5W-30. Снимаем защиту, защиту сняли, снимаем масляный фильтр. Фильтр будем ставить blueprint, залили масло в фильтр и смазали резинку. Фильтр поставили и закручиваем Немножко потянем, крочу. Залили масло, вместилось 3,3 литра. Сейчас будем заводить, а потом смотреть, стоит ли доливать. Дверь завели, сейчас проверяем, нету ли течи с под фильтра и ставим защиту. Ничего не течет. Масло поменяли правильно. Доливать ничего не стоит. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах. Пока.